Платформа MyDXPay и XMD продолжает приносить доход инвесторам. Экологический проект MyDXPay и XMD позволяет производство благодаря органической системе майнинг. Без потребления электроэнергии и без затрат на сервер. Органическую систему майнинг можно запустить с минимально 200 XMD и приносить доход примерно 750% после четырех циклов. А также можно сказать о прибыли платформы в Мастернод. Система Мастернод может быть запущена с минимальным количеством 1000 XMD, и доход его возможен 1% в день и 30% в месяц.